Всем привет, меня зовут Алина Фокс и сегодня мы поговорим на очень серьезную тему и лично я считаю ее серьезной это тема под названием депрессия в этом видео я вам расскажу, что такое депрессия ее симптомы и как от нее избавиться поэтому давайте начнем Итак, что же такое депрессия? Депрессия это внутреннее состояние человека при котором он испытывает... Упадок сил, недомогание, чувство тревоги, растерянности, безразличия. Я думаю, что каждый человек это испытывал. Кто не знал, у депрессии есть три симптома, о которых сейчас я вам расскажу. Первый симптом – это понижение настроения. Это не просто какая-то усталость или расстройство из-за того, что у тебя что-то не удалось. Нет. Это пониженный фон настроения. Человек ощущает отчаяние, у него наступает уныние, и печаль. Настроение настолько сильно падает, что если раньше человек чему-то радовался, и это ему поднимало настроение, то сейчас, если ему это показать или рассказать, ему это не поднимет больше настроение. Настолько все запущено Второй симптом это снижение умственной активности Сейчас не подумайте о том, что что, типа умственная активность, то есть что, человека от депрессии тупеет что ли? Нет, это не так Мысли человека текут очень медленно, он начинает зацикливаться на своих проблемах И что самое ужасное, отвлечься от этих проблем очень тяжело Потому что он на них просто зациклит. И третий симптом, самый последний, это снижение физической активности. Например, если раньше ты каждый день, каждое утро занималась спортом или зарядкой, то сейчас ты лежишь на диване, целыми днями сидишь в интернете, смотришь телевизор, ничего не делаешь. И тебя все время клонят в сон. Из-за этого твоя активность сокращается очень сильно. Что доходит до того, что, например, ты захотел покушать, но не хочешь вставать, потому что у тебя депрессия. Но хотя ты знаешь, что тебе нужно поесть, и у тебя болит живот, но ты этого не сделаешь, потому что ты полностью погружен в депрессию. А сейчас, дорогие друзья, берем бумагу, берем ручку и записываем мои советы, как избавиться от этой депрессии. Первый совет, как следует... Поплачь. На самом деле, это очень хорошо снимает напряжение. И вам станет от этого легче. Поэтому, почему бы нет? Просто поплачьте, подумайте и расслабьтесь. Это реально снимает напряжение. Поэтому я вам это советую. Второй мой совет. обратитесь к взрослому. Я уверена, что он что-нибудь тебе посоветует. Расскажи о своей проблеме или о депрессии. Он обязательно тебе чем-нибудь поможет. Третье. Возьмите себя в руки и нагуляйтесь как следует. Возьмите с собой друзей, сходите куда-то. Куда-нибудь в парк, в кино, да неважно, куда-нибудь, натушитесь свежим воздухом, насладитесь жизнью, чтобы потом прийти домой, принять ванну и рухнуть в кровать и заснуть крепким сном. Четвертое, самое простое, на мой взгляд, это просто пойти в ванну и встать под душ. Подумайте обо всем. Поразмышляйте, но не зацикливайтесь на своих проблемах. Расслабьтесь. Вы Ваня, вы под душем. Все хорошо. Никто не мешает. Вы можете подумать о чем хотите. Только самое главное думать о хорошем. Это в руки деньги и беда магазинам, Пусть ваша душа порадуется хорошенько. Прогуляйтесь по магазинам, посмотрите всякие разные вещи, купите то, что желает ваша душа. Потратьтесь на это. Я уверена, что после этого ваше настроение явно поднимется и с вами будет все в порядке. Особенно вам, девочкам. Ну и мне тоже, я же тоже девочка. Шестое самое банальное. Займись спортом. Встань и бегом на стадион. Бегать, прыгать, отжиматься, качать пресс, попу. После этого ты мне сама скажешь спасибо или сам. Восьмой пункт. Э, купите шоколадку. Она тоже отвлекает от плохого настроения, от депрессии. Только не окей? Okay? И девятая, самая последняя. Музыка. Возьмите самую любимую свою песню. Включите колонки на полную и зажигайте. Знай одно, что жизнь это не депрессия из черных-белых полос, а это шахматная доска. Все зависит от твоего хода. Я надеюсь, что это видео тебе поможет избавиться от депрессии. Берегите себя. Если вы начинаете понимать, что вы попадаете в депрессию, включайте это видео и бегом выполнять все, что я вам говорила, как от нее вообще избавиться. А я надеюсь, тебе понравилось это видео. Ставь пальчики вверх, подписывайся на мой канал и в комментариях напиши мне, что для тебя депрессии и как ты от нее избавляешься. Мне будет интересно прочитать. Ну а на этом все. Успехов вам! И всего самого наилучшего и хорошего. Пока, короче!